МТВ, МТВ. новый клип. Ah. Josh, Josh, Josh, Josh. Вот где? Еврики, <ролевые> Еврики. <ролевые> <ролевые> Берем, ты бери, побольше, дай подальше. А ты Муста, нормально, все. Конечно, нормально. Как тут... Да, если планшет. Ну, конечно, разве нет? Пьево, я Я во фильм Нормально Чалку снимай только и все. Да, и все Все будет чики-чики Первый пошел? Первый пошел Ну сейчас скажешь ему, он спинвайдом А ага. ты Все, опускаем кольца. сейчас померю сколько метров. Вручную опускаете. Система ниппель Лёкар набавай А одна копим другие Сейчас иду Руки а вверх Да, сдаюсь Вот так я вонOR Я сказаю, вроде.